Надежда пишет, ваше мнение правосстановителей СССР. Ну как, нормальное мнение правосстановителей СССР. Они что же хотят сделать? Они хотят катапультировать Волгу Путина, уничтожить этот режим. Мы та, точно этого же хотим вместе с ними. Уничтожить режим. Они хотят двигаться таким образом, то есть отменить итоги приватизации. И мы не хотим отменить итоги приватизации. А все остальное, пожалуйста, что они будут, как они будут восстанавливать СССР, вы мне скажите. Ну, это же смешно, да? То есть, мы видели, что технически это сделать невозможно. То есть, уйти назад. Это надо купить машину времени, улететь туда, всем погрузиться, вот восстановителям СССР и улететь. И то они не сохранят тогда СССР. Не то, что его нельзя установить. Его даже сохранить, если ты туда вернешься, невозможно. Вот все проблемы. Поэтому у нас цели и задачи общая. Сделать более-менее нормальное общество. Они говорят о народовластии тоже. Да? Ну Какое они видят народовластие? Какие-то советы с депутатами. А чем эти депутаты отличаются от этих депутатов? Ничем. А мы ведь в и без всяких депутатов. Ну, я думаю, что наша идея более прогрессивная, она победит. ССР жив, жив, де Юра, де Юра, правильно. И, и, и что? Де Юра живут то, что признают, понимаете? Мы говорим, да, вот де Юра живо, а де факто не живо. Да и де юр значит не живо Понимаете Потому что если что-то живо де факто По факту да, То закон можно подать, подтянуть А если что-то по факту Умерло, а по закону оно живо То ты ничего не сделаешь Ну не сделаешь Понимаете Вы Не, не Понимаете мы можем сколько угодно, вот он помер написать, он живой. Хоть 20 законов, он восстановится не? А по документам могли дать документ, что он помер. Ну, свидетельство о смерти. А он приходит, я живой. Ну, что? ну, сделали документ, все, что он живой. Понимаете? СССР умер? Умер. Че там де юра?